Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Эватор-7.3» «Настройка заголовка и окончание чек». Для настройки заголовка и окончания чека на кассовом аппарате «Эватор-7.3» необходимо войти в «Настройки», «Кассовый чек». Текст шапки – это заголовок кассового чека. Обычно пишут наименование компании и «Приветствие». Текст подвала – это окончание чека. В нем пишут обычно «Спасибо за покупку», информацию о компании, какую-нибудь рекламную информацию. Можно распечатать тестовый чек, на котором будет показана вся информация. И напоследок, помните, обслуживаясь компанией «Рустехпром», вы получаете не только качественный сервис, а также круглосуточную техническую поддержку ведущих специалистов по работе с контрольно-кассовой техникой. С вами был Дмитрий, до новых встреч!